Начинаем. Вот это же надо включить. А -а -а. Вот это дичь, конечно. Привет, меня зовут Наташа, и я просто обожаю лето, это мое любимое время года, и оно у меня ассоциируется с ярким солнцем, голубым небом и отдыхом, да, в любое время суток, потому что погода располагает. Единственное, что приносит всем дискомфорт, это жара, и несмотря на то, что я лично теплолюбивый человек, и постоянно мерзну, все равно на улице безумно жарко, душно, и сегодня в этом ролике мы выясним, как с этим бороться. Если очень коротко, я собрала самые разнообразные гаджеты, обычные и необычные разной ценовой категории от дешевых до дорогих для того, чтобы мы этим летом немножечко охладились Я начну, наверное, с жилетки, которую я одолжила у знакомого Коли из Бегика. Он у нас мотоциклист, и это мото-жилет, который наполняется водой и его можно даже закинуть в холодильник Я предлагаю с него начать, потому что пока наша жилеточка охладится, мы успеем распаковать все остальное Ать! Давайте открывать, просто мне кажется, открывать всегда как-то интереснее, заманчивее, потому что я сама забываю, что я там заказываю Итак, это у нас портативный вентилятор, открываем сразу же, так, какие-то талоны, сам вентилятор, посмотрите, как он выглядит Так, подождите, единственное, это что... Почему он у меня поцарапанный? Он реально поцарапанный Вот, приблизь, Леш Ну, я думаю, что это виноват не Озон, а поставщик Но какого фига? Я его сама хочу, между прочим, поцарапать В комплекте у нас идет зарядный кабель USB Type-C И вот такой вот замечательный ремешок Этот комплект стоит 2040 рублей И логично, что нужно нажать на одну единственную кнопку, которая здесь есть О, пошел воздух Сильнее сильнее. Все. Вот так вот надели его на шею. Не думала, что это скажу, но у меня воздух реально не попадает, потому что он вот так вот застревает на груди. Так, подождите. Сейчас поднимем. Прикольно. Реально дует. То есть, я не знаю, видно или нет, но он достаточно хорошо дует. И... Приятно, я бы сказала Но это максимальная скорость, к сожалению, сильнее сделать будет нельзя И нужно оговориться, то, что у нас все-таки в офисе сейчас здесь работают кондиционеры И здесь не прям жара, чтобы я это могла оценить в полевых условиях Но, ребят, слушайте, эта штуковина очень неплохо дует При этом она прикольно выглядит Здесь такой ретро-стайл Ее можно носить в двух вариантах Либо вот так вот на ленточке за эту защелочку, например, вот сюда к футболке или еще где-нибудь, где вы хотите охладить. За эти деньги, за 2000, по-моему, неплохо. А мы продолжаем. С одной стороны, лето это жара и ничего неохота делать. С другой стороны, это время каникул, отпусков. Появляется масса свободного времени, которое можно уделить себе, любимому и своим друзьям. Так что пока сидишь дома и прячешься от жары, самым идеальным занятием может стать сборка Ring String. Это набор для создания картины нитью по любой фотографии. Для воплощения достаточно зайти на сайт и загрузить понравившиеся изображение. И генератор преобразует его в инструкцию для создания картины. Все необходимое для творчества RingString уже в комплекте. Панол, катушка с нитями, крепление для нее и коробка, которая одновременно является мольбертом. Доска разделена на секторы с буквенным обозначением, а каждый гвоздь имеет номер. Настрой комфортную скорость сборки, фоновый звук, громкость, и давай начнем создавать твою картину из ниток Голосовая инструкция называет сектор и номер Скорость диктовки, язык, музыку и голос диктора можно изменить в настройках для максимального комфорта сборки А это Алисия Дочка моей подруги и, похоже, скоро у всех моих коллег и друзей будет такая картина, потому что каждый раз хочется придумать что-то новое, интересное и идей миллион Конкретно у меня сборка занимает 18 часов Но не обязательно собирать все за раз, можно и прерываться я уверена, что моя подруга будет в полном восторге, потому что я просто не знаю человека, кому может не понравиться такая милота в таком необычном исполнении. Я считаю, картина топчик. Так что вот вам отличная идея для подарка, в том числе для себя любимого. По ссылке в описании можно получить приятнейшую скидку на набор Ring String по промокоду ВИЛСА. Пользуйтесь. Второй гаджет-спаситель сюда летит. Ага, это охлаждающий воротник, который называется U-Call. Ненавижу острые режущие предметы. Ugh. Суть этого воротника, у него здесь в пластиковых вставках материал очень похожий на фильтры, очень тонкий, и он будет быстро намокать. А вот с этой стороны металлические вставки, и я так понимаю, что вода плюс охлаждение, и можно будет... Вот эту вот часть воротниковую в жаркий день Например, когда вы копаетесь в огороде Как здесь указано, охладить Поэтому я снова возвращаюсь к крану Мочу эту штуковину и кладу ее в холодильник вместе с жилетом Кстати, я сейчас убрала этот воротник в холодильник И поняла, что у нас есть мороженка Тоже, кстати, неплохой способ иметь его в виду Самое главное, он сладенький И единственный побочный эффект это... Увеличение в объемах. Будьте внимательны. Давай, следующее. Так. Так вот мне прилетел необычный гаджет, который, я уверена, нас с вами паразит. Это Sony Rion Pocket Вот такая вот штуковина, имеет вот такой металлический элемент, который может либо охлаждаться, либо нагреваться Все это работает через приложение, Rion Pocket так оно и называется И цепляется эта штуковина внезапно на спину вот так вот. Вот так вот. Вот так. Работает приложение очень просто. Есть четыре ступени охлаждения или нагрева. Первая самая слабое, четвертая самая сильная. Можно выключить, можно поставить на авто. И тогда прибор сам поймет, какую степень вам нужно поставить. А еще есть вот такая кнопочка Wave. она делает нагрев или охлаждение волнообразным. Минус этого приложения: это то, что в России оно. Не работает Раньше я бы могла этому возмутиться Но сейчас это вполне предсказуемая история Я скачала apk шечку на свой Android На айфоне этого сделать не получится Более того, я не знаю, насколько реально достать вот эту штуковину в России сейчас в принципе Потому что нам еще прошлым летом привез этот Sony BigGeek За что им, конечно, отдельное спасибо Они нас часто выручают самой разной техникой Так что на них можно положиться У нас получается самая первая версия этого Покита оказалось, и она на eBay стоит 194 бакса. Это у нас в рублях 10 тысяч рублей примерно. Самое главное, вот это вот крепление для шеи, оно как бы в комплекте не идет, оно докупается отдельно. Еще дополнительный аксессуар, вот такая майка. Как мы можем видеть, по размеру XL предназначалась вообще не для меня. Обычная белая майка вот с таким вот этим кармашком, куда можно непосредственно положить этот замечательный покет. Так как футболка XL, мерить я ее не буду. Хотя мы могли бы устроить конкурс мокрых маек, чтобы спастись от жары, но не сегодня, ребята ну, то, что я чувствую охлаждение в воротниковой зоне, это факт но сказать про то, что он меня в целом охлаждает я бы не могла то есть, это очень точечная история, если у вас именно зона воротниковая проблемная, и если вы хотите, например, как-то голову взбодрить, да, освежить, возможно, это поможет Специфическая штуковина, причем дорогая штуковина, если эта версия стоит 10 тысяч, то Pocket 3, который на сайте висит у Sony, актуальная модель, стоит полторы тысячи баксов В общем, переводите в рубли сами, потому что для меня сумма звучит очень страшно, а мы переходим дальше Ать! И выглядит это не менее странно, чем предыдущий прибор Дадим ему шанс Давайте так, в коробке у нас инструкция Какое-то китайское послание из фабрики Микро-USB А почему микро? Вентилятор на шею портативный 3250 рублей Угу Он, У нас уже есть конкурент для него Кнопка включения находится здесь Если бы мне было прям жарко я бы шла по улице и думала, куда бы потратить 3250 рублей Это был бы один из возможных вариантов Так, но у него тоже три скорости вот так вот Вот так вот Просто надеваешь и идешь Когда я сравнила вот с этим вентилятором, он получше, он покачественнее Единственное, что я хочу заметить Я думаю, что от белого воротника со временем шея устанет В отличие вот от этого стилевого вентилятора ретро Поэтому здесь уже выбирайте сами, но вот эта штуковина, короче, лучше дует Угадайте, что? Очередной вентилятор Но этот вентилятор немножко другой Во-первых, как можно видеть по картинке У него есть стойка Которая прямо сейчас выпала из коробки Боже мой, как это плохо выглядит Я нагнала На шейный вентилятор За то, что на нем была царапина А теперь я достаю вот этот замечательный Вентилятор и он вообще не работает То есть он просто жужжит Что за фигня? Ну в общем 415 рублей, ребят да, заработала. Да. Я починила. Ага, ага. Я поняла. Подожди, стой. Если мы так поставим, вот так, просто сидишь и работаешь. Очень комфортно, очень хорошо. Все, тихо. Не хочу тебя слышать. Это рукавицы 3990 рублей. Но ну, это элемент одежды, который по идее должен охлаждать запястье. Я думаю, что это как раз больше создано для спортсменов или тех, кто ездит на мотоцикле. Ладно, третий раз отправляемся что-то мочить. Мне кажется, я запихнула в морозилку уже весь гардероб. Персональный кондиционер Xiaomi MicroHoo Personal Неужели это Xiaomi в нашей подборочке? Отлично! Кабель Type-C не стыдный Сам кондиционер Если честно, впервые за эту распаковку что-то приятное для ручек Потому что здесь можно подцепить пленочку и вот с таким шикарным звуком ее снять Принцип работы довольно простой У нас есть резервуар с водой, который я уже наполнила А внутри этой коробки установлены фильтры Они намокают А затем самый обычный вентилятор дует ветерком на тебя Но за счет того, что вода охлаждается по дороге Воздух получается более свежий и холодный Для меня это было удивительно Мне казалось, что это такая маркетинговая фишка А по факту это работать не будет Но... Он действительно охлаждает Особенность этого кондиционера в том, что он уже менее мобильный, чем ручной вентилятор Но в то же время круто, что он работает не только от сети, но и от пауэрбанка, которые легкие, Можно действительно перенести его во всяком случае в любое помещение в офисе Стоит 4200 рублей, и это топ за свои деньги Сейчас ко мне сюда ничего не пролетит, потому что очень необычная вещь находится у меня прямо под столом Раз, два, три что это такое? Это что? Часы без циферблата, спросите вы, и что они должны делать? На самом деле, они очень по принципу своей работы похожи вот на этот покет от Sony У них также есть элемент внутри, который может нагреваться или охлаждаться Также есть вот такие две замечательные кнопочки с индикаторами Одна показывает, что у нас происходит охлаждение Вторая показывает, что у нас нагрев происходит Эта штуковина надевается вот таким образом, чтобы проходило по внутренней части руки. Здесь у нас находятся артерии, не зря же у нас здесь часы считывают пульс. Считается, что эта часть самая восприимчивая. Таким образом, когда мы производим здесь охлаждение или нагрев, наш организм должен обманываться и считать, что на самом деле не только твоему запястью холодно, но и всему твоему организму. И если честно, я попробовала эту штуковину, я походила с ней, позанималась спортом и могла бы сказать, что это полная фигня. Ну, как и Покет, на меня впечатление не произвел. Но я я не распаковывала эти часы только потому, что их носит моя знакомая которой они действительно помогают, и вот здесь как бы бум, происходит взрыв мозга она говорит, что ей помогает что ее охлаждает и что эта штука работает если обращаться к сайту этого производителя Ember Wave, то можно заметить, что там на сайте очень много изображено возрастных женщин, и они делают ставку именно на климактерический период у женщины, когда у нее идут такие волны тепловые, я просто еще не доросла до этого момента но говорят, что это ужасно, и вот чтобы избавиться от этого эффекта приливов, они создали вот эту штуку Но моя знакомая говорит, что ей помогает как охлаждение всего тела, так и нагрев И она настолько долго носит этот браслет, что у нее он уже начал окисляться Это стоит 32 тысячи рублей То есть это очень дорого Есть люди, которым оно помогает Это невероятно Для тех, кого не берут легкие кондиционеры и вентиляторы, я взяла вот эту штуку. Это мобильный кондиционер. На самый мобильный кондиционер из всех сегодня представленных он, конечно, не похож. Но зато принцип работы у него, как у самого настоящего на настенного большого кондиционера. Единственная разница в том, что вы вот этот рукав... Высовываете в окно, он забирает воздух, а дальше охлаждает его, и все процессы происходят самые обыкновенные Но почему я решила включить эту штуковину в подборку? А сделала я это потому, что во всей подборке это та вещь, которая действительно способна охладить вас по-настоящему И даже не конкретно вас, а все помещение до 23 квадратных метров по заявлению он может охладить Стоит она 22 тысячи рублей Если мы сравниваем с действительно дорогими и бестолковыми гаджетами, это не так много Но она реально будет работать Конечно же, минус это то, что вам нужно будет открывать окно и вам нужно окрыть которое будет открываться второе это то что она менее мобильная чем все остальное какая ледяная я по-моему передержала оно все мокрое я прямо в смотрите я как рэмбо культовый момент чувствую себя охлажденной и очень мокрый все эти Гаджеты, давайте назовем их так, действительно работают Жилет охлаждает больше всего Я не знаю, сколько он продержится, но он охлаждает все мое тело Хотя запястье хочу сказать, если сравнивать, например, с Ember Wave, про который я уже говорила Охлаждаются гораздо сильнее и в большем объеме, и на обе руки в данном случае Но опять же, сколько это будет работать при палящем солнце, скорее всего, это очень быстро станет теплым и неприятно. Ну а вот этот воротник это, конечно, фиготень. Даже думаю, что... Это не очень полезная штука с точки зрения того, что можно просто простудиться Потому что он действительно какой-то холодный, неприятно холодный Честно говоря, от него хочется поскорее освободиться Хотя, если стоишь, копаешься в огороде затылком к солнцу целый день Может быть, все-таки эта штука и поможет Но ощущается и выглядит сомнительно С учетом того, что я заплатила за эту штуковину 1470 рублей Такое Жилет действительно хорош, но стоит он 160 баксов, что на рубашку по нынешнему курсу 9000 рублей Плюс нужно учитывать, что он тяжелый Он создан для мотоциклистов А мотоциклисты и так в своем мотоэкипе очень тяжелые Так что не знаю, насколько это практично и выгодно с финансовой точки зрения Это прекрасно Это лучшее, что было в этом обзоре а если серьезно, то давайте посмотрим на все разнообразие, которое я вам показала сегодня. У всех этих вещей совершенно разный ценник. 4000 рублей, мне кажется, для такой вещицы... Довольно спорная цена Потому что за эти деньги Можно купить что-то более охлаждающее Далее вот эта штука Она очень странная Мне кажется, что она может Навредить больше, чем охладить Дальше это, конечно же, замечательные Вентиляторы, на которых Не стоит просто экономить И что мне показалось очень странным Это новые технологии Ember Wave Или Pocket от Sony Они, конечно, охлаждают И на кого? Вот-то Это даже работает Но рисковать своими деньгами Для того, чтобы это выяснить Я бы не стала Я надеюсь, что это видео было для вас полезным Или хотя бы просто развлекло вас Потому что это не может не радовать Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем пока